Да, это компромисс. Вот все, кто сейчас такие, фу-фу, вот это мешок сахарный на крышу надели. Шапочка э, специально для тех, у кого есть волосы. Я завидую. Из минусов у этой модели есть вот такие, возможность вот таких склеек. То есть может не быть, может быть, но все чаще они присутствуют. Гипсокартон я уже не рекомендую делать на такой кровле. Товарищи, четвертый день монтажа нашей мансарды, точнее переделки чердака мансарду. Давайте посмотрим, что уже проделано. Я не собирался, честно, снимать утепление, хотя оно уже здесь появилось, но самые главные вещи, которые должны на третий день произойти, это переделка стропильной системы полностью, набивание бруска и установка мансардного окна. Первое, что мы сделали, перенесли стропильную ногу. То есть мы обрезали здесь стропила, здесь и внизу. Сделали горизонтально, чтобы здесь было прямое примыкание по 90 градусов. Ставили поперек стропильную, снизу поперек стропильную и сдвинули нашу ногу, которая была действующая, сюда. Тем самым мы не потеряли жесткость конструкции. Вот, Все закреплено на шурупы 6 на 90 и 6 на 140. Вот, пробита гвоздями 90-ми, ершонами, склеем, все как надо пневмомолотком. Тут же еще вот этот узел усилили, пробили еще кучу гвоздей. Вот, и после этого наше окошко теперь не боится, что на него ляжет снег, оно продавится, там отделку как-то раздавит и так далее. Здесь у нас, если вы присмотритесь, вот в этом месте видна мембрана. Мы используем изоспан IQ Prof. 188. Все, все нежелательные возможности продублированы. Гвоздики, дырочки, скотчем. Тоже из-за Здесь граница стяжки. И от этой границы стяжки мы полностью перенесли все наши стойки. Сдвинулись. Сейчас высота здесь получается метр десять. Ну, плюс отделка будет где-то метр вот двадцать. Это, вот этот лежень. На него опирается стропильная нога самом конце карниза поэтому убирать ее нельзя она забита как можно большим количеством крепежа вот и вниз и в бок с этой стороны то же самое брусочки вот эти выполняют роль второго вент зазора то есть они добавляют к 140 стропили еще 50 миллиметров тем самым если мы поднимемся сюда у нас получается здесь ну когда пленка прижмет у нас здесь получится еще 4 сантиметра вент зазора двойного. К ригелю двигаемся к нашему ригелю. Самый такой узел важный. У нас э, была доска только вот та, которая темная, бы ушная скажем так. Мы пустили новый ригель, э, под него уложили Маурлат на несущую стену по центру. Добавили стойки вертикальные добавили укосины, соединили все это фермой с. Э, старым ригелем несущим который был и все это вместе получилось как ну, цельная ферма конструкция мы используем 14 шпильку только потому что более маленькие шпильки резьба на них не выдерживает его давление чтобы две доски сжать максимально плотно нужно брать 14 либо с большим диаметром шпильки это Олег у него есть шапочка шапочка э, специально для тех у кого есть волосы я завидую как вы понимаете вот, потому что утеплитель мы используем knav он самый супер экологичный вот я беру сейчас Ой, очень вкусный утеплитель но он вредный просто у меня есть иммунитет у олега он еще не выработался вот, с вензазором все понятно, а куда же уходит воздух на вальме, да, вот вы ничего не видите под таким ракурсом, а под таким видно, мы вставляем брусочки, прибиваем их на скобки, вообще эту технологию нельзя было вам рассказывать, потому что используем ее только мы, воздух через карниз, это да, это, это запатентовано. покажи свой знак, вот, баблю нанесите, вот. воздух заходит, и излишки горячего воздуха или влажного уходят туда, вентилируются. Если бы мы просто сделали заход воздуха снизу, куда бы он тут уходил, да, вот в этой вальме, никуда. Поэтому ставим брусочки в таких элементах. Здесь тоже поставятся брусочки, вот здесь вот. А в этом пролете уже не нужно. У нас на коньке прорезана пленка и воздух будет уходить. Ну и там вообще большая масса воздуха, поэтому э, найдет он себе ходы, скажем так. Еще про мансардное окошко хотел рассказать, у нас факра FTZ VU2, это обновленная модель факра, скажем так, стандарт, есть плюсы и минусы от мансардного окна VELUX, ну первый плюс его все замечают, хотя я считаю это минусом, то что окно держится почти во всех положениях, то есть у VELUX окна закрываются, в основном они держатся чуть-чуть ниже горизонта эта часть, вот кто хочет очень много проветривать большую массу воздуха это плюс для тех кто боится что дождь внезапный какой-нибудь пройдет вы забываете допустим часто чайник на плите вот вы можете забыть также окно и у вас зальется излишки дождя вниз вот я забывак а поэтому для меня это важно есть два шпингалета шпингалеты это очень круто на стандартных окнах велюкс шпингалетов вовсе нету вот зачем это надо вообще вот вот такое положение окна а надо мыть окошко ж надо мансардное вот когда в... меня спрашивают а чего вы глухие окна не ставите мансардный ну потому что это не окна их помыть невозможно ну возможно с альпинистом с мех рукой короче за очень много денег помыть окно а тут любая домохозяйка домохозяин я не сексист вот может перевернуть окно закрыть два шпингалета и его помыть. В этой модели присутствует вент-клапан. Наконец-таки факра стали ставить вент-клапан во все окна. Молодцы. Вот. Ну, в принципе, неплохое окошко, однокамерный стеклопакет, дерево. Вот. Но есть у него один большой минус – это эстетика, потому что в этой модели окна элементы не обязательно, но скорее всего будут склеены. Вот вы видите створку, на ней идет склейка. Вот рама, на ней тоже идет склейка. Вилюкс ни, на одном окне такого не допускал, даже в эконом-сегменте. Даже где рама была в два раза уже, все равно э, древесина была великолепная. Но Вилюкс там тоже начал. Короче, хрен с ним с Вилюксом. Вилюкс свалил, нам надо что-то делать, жить, поэтому продаем Факро. Вот. Утеплитель мы используем КНАУФ. Раньше использовали УРСУ, в принципе, и те, и те, и тот утеплитель хороший. Вот, но к науфам, на, приятнее работать в всевозможных узлах, вот закладывать вот в такие элементы, а утепление у окна должно быть прямо до оклада, до мембраны. А, всевозможные а, коньки, сходы, яндовы, с ним удобнее работать. А также он меньше, менее колючий меньше чешется, меньше сыпется, вот, поэтому мы выбираем КНАУФ, потому что Knauf выбрал подход к строителям. Изоспан. Мы пробуем на этом объекте впервые пленку Изоспан FS. общем, нам товарищи из Изоспана сказали, что Хороший аналог пленки РС. Да, она может быть не такая плотная на растяжение, вот, на разрыв, но достаточно этой пленки. Э, эта пленка, скажем так, она э, при почти аналогичной цене с полипропиленовой, выполняет свои функции гораздо лучше. Попробуем, проверим. В следующем видео вам расскажем. Окончательное видео, где все мы уже закончили, я вам расскажу об этой пленке. В принципе, она состоит из э, полипропилена, э, на него нанесен лавсан и сзади еще для усиления Ну, Крепкая пленка, она эластичная. Может быть, мы ее будем в дальнейшем использовать э, вместо нашей э, постоянной ремки. РМки. <свист> я что-то РС, РС, э, РФ, РМ. И за я уже запутался. Вы просто назовите все пленки. Охеренная пленка 1, суперская пленка 2, божественная пленка 3. Ну, называйте так, как на самом деле есть. Они РФ, РС, там все. Все клево. Скотчик. Ну, это все потом расскажем. Все, ждите следующего видео. Так, товарищи, что-то я подумал, скроется же все пароизоляция, поэтому я расскажу о скрытых работах. У нас здесь стенка, она кирпичная, выложена чисто из облицовочного кирпича. И поэтому мы ее утепляем в 100 миллиметров, то есть два слоя утепления. Учитывайте, что это Краснодар, штукатуренная уже стенка. Вот, и закладывается в начале 50 миллиметров по обрешетке. Вот идет обрешетка, 50 на 50 брусок. Потом набивается на нее еще один. Брусок 50 миллиметров вот этот и после этого все будет пара изолироваться, а вот этот брусок здесь прибит для того, чтобы быть на этом уровне, то есть закладываться здесь будет 150 миллиметров вот отсюда вот таким образом вот опять же видите все вот эти когда воздуху некуда уходить обязательно их ставим да это компромисс вот все кто сейчас такие фу фу вот это мешок сахарный на крышу надели да, ребят, я все это прекрасно понимаю. Это не мембрана, это фуфломицин. Вот, Но мы живем в реалиях. Люди купили себе э, дом с возможностью сделать мансарду. И застройщик здесь нехороший человек. Он сэкономил 5000 рублей на людях и не поставил здесь мембрану. Купил мешковину какую-то непонятную, фолдер, шмолдер. Вот. Поэтому мы исходим из этих реалий, теряем энергоэффективность частично, вот. Но это не повлечет за собой каких-то а, катастроф, типа а, конденсата на потолке, того, что конденсат будет впитываться в утеплитель, он будет стагнировать. Нет, мы этим самым продлеваем жизнь этой кровли. Если бы не мы здесь утепляли, здесь бы утеплели бы еще хуже в 300 тысяч раз, и было бы все это катастрофично. Мы знаем, мы это все знаем, потому что мы ставим по всему этому городку окна Тем, кто по нашим конкурентам Которые утепляют помимо нас И как мы стали меньше работать В этом городке Что с качеством, бро, стало? Оно похоже на ту субстанцию Которую э, делают в биотуалет да, да. Так что компромисс Но в идеальном исполнении Насколько это возможно И в шапочке, защищайте свои головы